20, 25 вот так вот, угу. и вот переснуться, вот почему... Когда болит, начинается какой момент? Вот по ночам. – То есть расслабился, начала болеть. Да, да. Угу. Да, да. Голова, руки, ноги, да. все, в да. А вот, угу. да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. село. – Мне Да, да. Да, да. Да. Да. Животные были, же тоже паскат, ног проходил в да. Ну да. Там... У вас детей да. много в семье было? Когда вы были маленьким ребенком? Да, у Мама там где-то. есть. А время Советский Союз, да, золотой медаль. Вы какой по счету? Я восьмой Восьмой? – Пять и мальчики, пять и слепчатые. – когда у нас братья угроженство было там убили, не Главные есть? – Да. – Какой части главы? Где слезы, где вот где Когда они Утром, обед вечером, ночью? – Обед и вечером. – В глазах? внутриглавное давление или рев, да, как да, если там внутриглавное глаза, да, Когда это да, да, да, да, да, начинается? Когда начинается да, в глазах? Это уже да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Каждый день. Каждый день да, Сколько? 10 лет, условно, да, да, да, да, да, Честно, когда я у вас видео на ютубе смотрел, как раз у меня друг был у вас в следующий месяц. В следующий месяц он мне как сказал, после этого в шею ходит. Он криво вот так ходил. После этого нормально стал. Сейчас наш товар Шея. Шея. Вот у меня середины вот спина. Ага. Они так часто там. Между лопатом да, да, да. А сама шея вот эта вот часть. Шея, вот и когда старше спаузы вот. тоже после обеда да да да все после обеда начинает да. болеть и здесь спина начинает после обеда и вот этот вот спазм вот, начинается да, после да, обеда вот. да я правильно понимаю правильно вот здесь здесь болезнь есть грудной части грудной как будто как сердце болит ну, сердце да правильно я думаю что сердце у меня болит вот. а я... да нет просто, просто у вас крест а когда болеть начинать? Особенно когда вот работа у меня много, у меня же вот когда Это через сколько минут? Вот вы, например, 7 за документов проверять. Сколько вы через какое время? Через 20 минут, через 2 часа, через час. Через сколько болеть начинать? Ну, через, через час, через, через час я начинаю. Я боюсь, чтобы у меня сердце потом поледненко, поледненко и. Да, не, у вас ребра смущен, я вам даже так вижу, вы в скоте в свитер, сидите, у вас, у вас тоже вот в эту сторону, по грудь в эту сторону. Нормально, у вас вот так вот развернули. А просто, в детстве много работали, Да, но внимания на вас особо не обращали. Ну, у нас там было, деревня, деревне там работа тяжело была. Ну, когда я был, 10 лет, да, убили отцу и братья, там у нас вообще уже... Как старшей полосы? Строс, стресс, стресс ощущения. Поясница болит только. Если поясницы или годится в ноги или боль. В ноги тоже. есть. или вот с задней поверхности бедра? Где, вред, кажите, откуда стреляет боль? Вот, Отсюда? Да, и куда пошла? И вот этой стороны. Так, она пошла здесь Именно. или вот здесь. Нет, нет, вот только вот здесь. Здесь. Да. И колено вот у меня. Колени идет, вот, это, вот эти болят места. Вот эти места болят. Нет, нет есть. Ага. Колени болят. У нас спазм получается. Везде идет после двух часов дня. С хиджам, смотрю, делал, да? Давно делали? Да, да, да, да. да. Вообще, каждые два месяца мы для мужчин рекомендован. Что-то не пользуется наоборот, вот так. Шея у нас оси смещена. Получается, да? Здесь еще идет. А, нога, вот эта нога на два с половиной сантиметра короче. Ага. А, супер. Получается, таз вот таким образом перекошен а, и, и вот таким образом развернут. А? Ага. А, говорю раз. это сюда развернуто, а это наоборот вот Надо сюда. Быть, да? а? То есть ага. тело у нас вот таким образом скручено. Вот, и получается так, что у нас вот это сюда, вот эта мышца у нас более короткая, она зажатая, вот эта мышца более длинная. Соответственно, дышите спокойно, а то я там смотрю, напрягайтесь, ну-ка спокойно, вдох, выдох, вдох носом, выдох открытым в Вдох. вдох. Ну, спокойненько дышим, хорошо. Тут неплохо, вот Парту банков чуть-чуть сместилось. Вот у нас где место, где как раз расходится. Да? грудное отдел и в разные стороны. Вот эта мышца у вас перегружена. Да да, вообще. Так, да? да, да, да. А эта мышца деградирована, видите, мягкая какая. У меня пальцы в нее проводят. А да, здесь он. Да, как вот стальная и... арматура. Да, да правильно. Да, потому что вот все, что вы делаете, поднятие тяжести, вы делаете только за счет вот этой мышцы. Вот эта мышца у вас не работает практически, да? Сейчас поправим. Правый, правый да? да? Да, да, да. Правый работает, левый нет. Да. А -да. Ну и здесь получается у нас всегда настиг, всегда перекос, да? Здесь тоже. А -да. Здесь спад, а, -да. а здесь деградированный. А -да. Всегда идет накрест. Так, я сейчас буду нажимать вам точки. А -да. Вы мне по 10-бальной шкале скажете свою оценку. Болевого синдрома. То есть десять как будто руку оторвало. Ноль это э, просто нажатие. Нажимаю оценку. Мне хорошо даете. поехали. Оценка. Цифр. Сколько более? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сколько? Колод? Один. Один. Нет, хорошо. Здесь два. Ага. Здесь один десять, да, о, да, ну семь, хорошо, о, девять, ага, ну пять, десять, о, семь, тоже семь. Здесь восемь. Здесь семь. Здесь два. Ага. Здесь. два. Здесь. Пять. Здесь четыре. Здесь вот нажимая болезненно. Нет, нет, не нет, копчик не сломан, хорошо. Все, да, конечно. Какое смещение тут? Конечно, болит. Все, расслабился, расслабился. Все, все, все. Давайте все в нужных руках уже. Это у нас вправо подвонки ушли. Право, вправо, вправо. А здесь тоже вправо. А здесь провалил, здесь болезнь немножко, да? А -а -а. А вот здесь влево ушло. То есть вот они в разных сторонах вот так вот зашли. Вот в этом месте. Угу. Понял, да? Да. Держим спокойненько. Держи. Отдали голову, отдали спокойно. Похрустую сейчас шею. Угу. Угу. Вдох в буки. Бля жали. Вдох еще раз. Выдох. Зубы жали. Ис. Молодец. Еще хрустнул ток шею или поясницу грудной, поясничный тоже. Все, все, все. Вообще не напрягаемся, не напрягайся. Сейчас так. Отдай его спокойненько. Самооборона не надо. Отдай, отдай спокойненько, спокойно, спокойно. Ну все, мальчик. Спокойно. пошло давление упало да. все расслабился да. немножко губы затряслись да? сейчас немножко будет потряхивать вас потому что да. нервное окончание сейчас настроили не переживайте как будто ощущение как будто мерзнец да. потому что нормального снабжения нет сейчас кровь запустили вам сейчас начнете жить только у меня. Mm. Еще раз. Еще раз. Mm. Ah, О, Вадив, дыши. Дыши, дыши, дыши, дыши, дыши, дыши. Mm. Mm. Вот это! Исс! Дыши! Выдыхаем, еще раз! А -а -а. Молодец! Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Все, нога получилась. Uh -huh. Так, выровняли эту расслабили. Дышим без меня. Самостоятельный вдох. Мы Вы... немножко будем раздвигать позвоночки, немножко некоторые действия будем делать, не пугать. Если болезненно мы просто начинаем дышать чаще, да, все. Так. Слушаем команды. Вдох. Быда. Дыши, дыши, дыши, дыши. Молодец. Дыши. Вдох. Быда. Дыши не спираль, дыхание. Молодец. Вдох. Выдох. Выдох. Души, души, души. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вот. вот ребра начали чувствоваться а то тут вместе как сталь везде все было вот и весь хотя позвоночник можно прощупать а До этого спальню такой сколько получается сейчас 37 да да да да, да почти. а с 25 лет началась боль да да вообще сильно уже. 25 Лет, двенадцать 12 лет в болях постоянных, да? Угу, постоянно. Вот. И мышцы такие напряженные. Час дня начинается боль. Час дня. Угу. И до ночи считай, и ночью спите и так далее, да, то есть. <сосы> вот он. Молодец. Идеально, как вообще. Ну что, нажимаем опять к точке, говорим цифры. Хорошо? <сы> Давай, поехали! Здесь! Один. Нет вообще-то. Десять. Мал. Десять. Нет. Десять. Нет вообще Чуть-чуть. Uh -huh. Десять. -чуть. Нет. Okay. Окей. Да. Нет. А тут было восемь oh. да? да. нет Ну, no, нету. О, oh. здесь, <смех> тоже нет, тоже здесь нету чё, здесь нет, здесь нет вообще ничего, здесь нет, здесь нет. Ну не давление пало. Раньше давление высокое было, нет? Да, постоянное у меня вот. Высокое было, да высокое было. Теперь нам будет проверить. <смех> Сейчас мы вот эту вот горбик уберем. Черт, закончу. Здесь, здесь не больно, здесь просто электричеством. Помнишь, как вот руки сейчас трогал, когда вот здесь вот, немножко электричеством жахнет по телу. Вдох, выдох. <связывая> да. Вдох, выдох. Вдох <связывая> вниз, теперь толкай вверх. Только вверх. Только, только, только. <связывая> Все, молодец, Мэй. <мы. связывая> молодец. Раз, два, три, четыре, пять. Умничка. Все, боли у нас закончились. Сейчас вот эти мышцы боковые только потянем. Да. За руку. Умничка. Вдох. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Выдох Молодец да, Вдох Выдох Вдох Выдох Здесь есть маленький выдох Здесь да? чуть-чуть comfortably oh you Вышец не качал, ай -яй. боролся с нами много, да? Да Сворачивал все шесть за шею, брали захват Это Вот шею будет? свернули Больше избегать надо, ладно? Да. Не надо никому ничего показывать, никому ничего доказывать Бороться не надо, там шею свернет опять Очень Сейчас все идеально, как положено в учебнике. Красавец-мужчина. Тяжелый парень да, Руки, раз, два палец торчит, второй тоже так же Ставили, крепко держи За локти поясницу поясни у Вдох Вдох Все, расторез Новенький Стоим потихоньку Смотри, трясет, морозит Смотри Ага. На трясут солнце, сон, Минут сорок еще трясет, это нормально. Нормальная ситуация. Ну, накопил за всю жизнь, что же делаешь. Неприятно. Пришел бы в детстве, не был бы больно. У вас основная проблема была шейная Соответственно, мы сейчас это исправили. У вас сейчас шея, как в учебнике, должна быть. Мышцы, какое застое у вас Мышцы, как камеры. 12 лет болят, 12 лет болят. Да, да. я сколько массаж делал, вообще бесполезно. бесполезно да. ну, ну, может хватает ненадолго, но... Да, Давайте нет. попробуем, сейчас встанем. Сейчас болевые синдромы какие-то есть нет вообще? Ну, места ударов-то болят, а... Также... Да, места да, да. сейчас такое напряжение есть, головная боль есть? Нет, вообще-то у меня уже не такой страны. Стало сейчас. легче, еще да. что, какие ощущения? То есть нет, ну, а можно нагнуться вперед? Попробуйте нагнуться вперед. Раньше нагибался вперед, болезненно было? Да, да, вообще, подожди, как пястница, у меня лучшее стерпение. Сейчас. Нет. А теперь смотрите, наклонился и, и резко встал. Ну-ка. Резко. А, это место, которые... Ну, надо... это мне ударил просто, <свист> болит. А сама поясница, не, которая... Не, не, не, не. Нет? Пока не надо поднимать, да. Три <свист> дня подведите себя, ладно? Ага. Ну, посмотрите, то есть самое важное можно поднимать, но самое важное как? То есть, если вы поднимаете... Поясница прогнута. Ага. И вот эти места лопатки не вот такие, а вот так свел. То есть можно поднимать. Наденьте, сейчас еще раз покажу. Вот, например, две сумки. Да? Вот они, две сумки из магазина. Для... Да? Ага. Не вот так. Вот так брать нельзя. Вот так брать нельзя. Смотри, смотри. Видишь, как? Нельзя. То есть она там, смотрите как. Вот пятки ваш. Uh -huh. Они должны быть немножко за пятками То есть немножко сзади uh -huh. Тогда у вас вариантов нет Вы все равно правильно встанете Прогнул зад чуть-чуть Выпятил крестец Сюда-сюда uh -huh. зайдите Вот с этой стороны будет видно uh -huh. Выпятил крестец Дальше лопатки свел uh -huh. Поднял сумки и пошел Понятно, понятно да? Понятно. То есть не вот так а, а получается, а, получается а, они должны быть немножко сзади, и что вам неудобно, да? Uh -huh. И тогда вы хотите, не хотите, вы сами их поднимаете. И таким образом вы можете, в принципе, вес ну сносить. А если вы делаете вот так, у вас опять все позвонки собираются в кучу. Нет, не буду поднимать. Молодец. Все выдержал. Боятся.